Здравствуйте, вас приветствует компания Alter Air. меня зовут Владимир и сегодня мы хотим показать и рассказать вам о сервисе приточно-вытяжных установок с рекуператором. В данном случае мы будем проводить сервис установки компании Яблотрон, модели Futura L. Для начала нам нужно демонтировать лицевые панели и обесточить установку. Далее мы снимаем лицевую панель, под которой находится электронный модуль управления и блок питания установкой. Далее необходимо осмотреть всю электронную часть на наличие отходящих контактов, повреждений, подгорелостей и прочего. После этого мы демонтируем смотровые лючки для доступа к внутренней части установки. После чего мы изымаем из установки фильтры, которые отработали свой эксплуатационный срок. Как вы можете увидеть, этот фильтр совсем забит. Своевременная замена фильтров предотвращает попадание пыли и грязи в помещении, а также продлевает службу вашего оборудования. Средний срок работы фильтра около 3 месяцев, от 3 до 4 если оставлять долго фильтры в загрязненном состоянии, это пагубно сказывается на микроклимате в доме, а также на работе оборудования. Мы рекомендуем делать сервисное обслуживание вентиляционных установок один раз в год. Далее мы проверяем степень загрязнения внутренней части установки. На следующем этапе нужно очистить внутреннюю полость установки от пыли и грязи. Вентиляционная установка Яблотрон обладает уникальным механизмом рекуператора. Заключается оно в звук заслонках, которые попеременно могут менять направление воздуха, проходящее через теплообменник. Необходимо очищать эти заслонки от пыли и грязи. Следующим этапом мы обрабатываем внутреннюю часть установки специальным дезинфикатором. Он убивает бактерии и оставляет специальный защитный слой. Внутренняя часть установки чистая, можно приступить к сборке. После того, как внутренняя часть установки была очищена и смотровые ручки собраны, мы можем установить новые фильтры. И закрываем крышками. Ну что, можем производить тестовый запуск. После чего мы запускаем двигатели установки в автоматический режим. После проверки всех систем мы обнуляем счетчик работы фильтров. Наша установка приняла новые фильтры, можем приступить к окончательному этапу сборки. А на этом мы с вами прощаемся. Обращайтесь в компанию Alter Air по вопросам сервисного обслуживания по номерам, которые вы можете увидеть под видео.